Всем привет, ребята, с вами Антон Савинов, вы попали на мой канал. Да, сразу ставим лайки, подписывайся подписывайтесь на канал и оставляем комментарии. Смотрели вы такой пуп? А сегодня будем смотреть РОИТП, пираты крепкого моря на странных берегах. В последнее время пираты Карибского моря не выходили, потому что когда-то в 2017 году выходил фильм Пираты Карибского моря Мерцесней рассказывают сказки, в которого, на который я ходил 25 мая 2017 года. Ведь считается, что Пираты Карибского моря полностью скатились. И Джонни Деппа уже полностью не подпустят э -э Пираты Карибского моря. То его как будто то, его как будто то возвращают, то, то отказываются принимать его в обратно в Пираты Карибского моря. Ведь пираты Карибского моря изначально были, были очень хорошими, Ведь это было очень эпичное кино. Это был настоящий масштабный боевик. И, и целые было три фильма. «Пираты Кривского моря. Проклятие темной жемчужины». Сундук мертвеца». «На краю света». «На странных берегах». А вот «На странных берегах», то есть квадриквел. «Пираты Кривского моря». Это как первый фильм новой трилогии «Пираты Кривского моря». Которая почему-то не завершилась. Был еще терпимым. И полностью копировал первый фильм. Но пятый, конечно, он бы как бы меня наполовину... Наполовину впечатлил, наполовину разочаровал Но сегодня мы заценим RYTP от Zverabox Того самого Автора RYTP У которого уже много пупов пропало Из-за авторских прав и копирайтов Но меньше слов ближе к делу Мы начинаем смотреть Пираты Крепского моря мертвецы, Ой, простите Пираты Крепского моря на странных берегах RYTP от Zverabox 3, 2, 1, погнали Блин, тут стоит надо Саня, корабль горит, Саня! Туши! я тебя Хочешь еще больше угарных игровых приколов? Тогда переходи на канал Квакозабра. Здесь ты найдешь угарные моменты из игр. Ссылка в описании. Ну, я Чипсики. Чипсики, Пинус. <смех> ну, Марио, конечно, кто Марио? Привет, я подсяду. Так. Сидите мои глаза. Нет. <смех> Вы ведь как воробей? вообще то И Вот меня Николай Васильевич перешков. Сас, я слышал о вас. И вы знаете, кто я. Я со знакомое. Перед вами... Не слыхал о таком. А, так вы мне солгали. Я Джек Воробей. Вы Джек Воробей. Я Джек Воробей. Вы кто-то другой. Я Джек Воробей. Предупреждаю тебя. Любое баловство, хоть какое-то, и ты не будешь есть целую неделю. Нет. Пошел, Пошел Нахуй. Вы привели ко мне низкого шалопага. Говорю Можете создать ее? Нет. Я не допущу, чтобы был испанский монарх Толик! Ч ⁇ рт! Вот всем детям России в день бы 5 яблока. Ну. Что в старых? Вы ставите... На ноль. И... И... капитан? Добрый день, Сис. Вектор. Вектор. Приятно видеть, что мой брат. Братон, Братишка. Под, под властью под защитой короны. Что за мое поджопа, Я утратил ее вместе со своей ногой. Ублюдок, мастер, а да, ну иди сюда. Капитан. Нас сорса, босса, Насоса! нас барбоса! босса, барбосса. Мы тебя не это уже кое что. Мне все понятно. Нихуя не понял. <смех> <смех> <смех> Куда ж без старых приколов? За ваше здоровье <смех> и за мое очко. Ну что же, ребята, это был RYTP от Зверобокс, пираты Крепского моря на странных берегах. RYTP от Зверобокса был очень смешной. Я посмеялся, поражал, было очень смешно. Мне очень понравилось, мне нравятся такие пупы. Я, конечно, поставил лайк Зверобоксу, вот прямо сейчас. Тут, конечно, звонки были. Если что, если вы слышали там что-то противные звуки сзади меня там, на фоне, там, как звонок, там, не обращайте внимания, это мне звонят какие-то там неизвестные люди и просто хотят что-то там это самое. И, кстати, никогда не отвечайте таким людям. Никогда. Ни в коем случае не отвечайте неизвестным людям. Это опасно. Это вам предупреждение. боев вам предупреждение. Даже детям. И все, ну впрочем, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ребятки на колокольчик, если до сих пор еще не произошло. Оставьте комментарии, смотрите ли вы RYTP, нравится ли вам RYTP от Зверобок, iMiles, от разных там пуперов, это самое. Скучайте вы по старым пупам. Всем пока.